Ну ч ⁇ блядь, здорово были, ⁇ -мо ⁇ Ч ⁇ продолжаем игру? Че нам тут дают? 500 бакарей? Вообще глюк. А, ну в игруш я не заходил. Так, проверим, что тут сейчас скинем сразу. Круто, ⁇ Халяву. Может, алмазов даст? Ой, как всегда. Шляпа боярского. Че у нас там дальше? Дальше у нас ничего такого интересного, в общем-то, и нет. Дальше все по схеме. Проходим следующую миссию. Ну пытаемся, по крайней мере. Так, что у нас здесь? Опа, сразу, сразу фантосы. Сейчас доцанем эту ментовскую шкуру. Еще один, еще один. Опа, бабосики. Стоямба. Так, а нам туда не канат. Сейчас он сам прибежит. Все, закошмарили. Так, а что нам дальше-то? Как нам быть? Туда? Ага, вон она. Дверца. Сейчас быстренько проскакиваем. В дверь ныряем. Опа. Здесь. Допариться не будем, сразу ломаем. И все. Не будем здесь ничего... Мичить. Выходим Им чем дальше <смех> Так, дальше у нас тут. Опять хлопнуть какую-нибудь дичь надо Наверное Пообщаемся, что он нам тут расскажет да, Дальше наверха Опять наверха даем ее Я же там уже прорывал Что-то как-то по кругу получается Бегаешь Вот не два ну этих я сейчас как сниму. эту миссию прошел уже. Только что у меня с аптечками я затупил, надо было аптечек набрать. Вот это глупость. Все, сейчас мне кацанут. Нет, вроде нормально все. Я ж проходил эту миссию, как я так по братку сдал-то? Где он тут? Все, видите, 10 алмазов смысла нет. Проще, наверное, закупиться аптеками и не пудрить мозги ни себе, никому кому, что-то и не туда. Так, где у нас было? Я уже что-то сам запарился. Вот они. По пятерочке. Раз, два, три, четыре. Ну, пять штук, чё, в самый раз. Аптечек. Все. Ой, что я все добавить пытаюсь. Алмазов есть сейчас на рекламе, посмотрим. Так, а чё за глюк? Надо в карты зайти. Вот здесь, вот этот левел я проходил. Так я не пойму. Ну, вот он опять он же. Что за глюк? не догоняю зачем я по кругу бегаю чисто по кругу по кругу по кругу сейчас кацаем по шурику так сразу на разворотик 5 200 баксов тратим что не париться не все будет нормально Блять, пришлось вообще на секунду отлучиться, и, блять, рестарт придется делать в любом случае. Но это вот опять же миссия, это дебильная. Ну, чего, давайте, я вас уже быстренько сейчас. Ложу обоих. Быстренько. Потому что, ну, это блюк, наверное, мимо него пробежать срочно, а теперь гасить. Потому что там налипнуть как-то что-то. Не по приколу. Да ч вот это вот мне сам больше мыка этого. двести бакарей. Чтоб не мучиться. А миссию пройти просто назад все будет, вернется, вообще нормально будет. Ху делать. Что вот 5 к тому фонтома сюда бежать. Ч там? Ля-ля-то поля. Сути с, с туда, тут дым-сюдым, -дым. побег с тюряшки. Вперед чисто конкретно. А кто там сзади мне хочет что сказать? Иди сюда, штура. Бабки давай сюда. И вот так потратился на вот, нас. еще две шкурки. Сейчас. А ч так быстро, емма? же аптечки тратить что-то. Так, надо глянуть, что у нас тут вообще, почему я так пролетаю, вот это что такое, вернуться, куда-то я вернулся, вот я наверное здесь должен быть, может быть я уже сам тупить начал, где-то откуда-то не оттуда играю, так, а мне что здесь нужно сделать вообще? С двери дверью я должен Что-то только что карта какую-то. Да, я её глюканул. Да, глюканул, кажется. Как в какую-нибудь сторону помчать. все что ли, елки палки Убить одного мента? Нет, дверцы. Погнали нахуй дальше. В чем прикол? Вообще ничего не понял. Ага, вот здесь я типов кошмарил. Это я точно помню. Только подождите. Ну и чё я, куда мне двигаться вообще, что не догоняю, нихуя, иду в обратном направлении. Это просто чисто разгрузочная миссия, что ли, так. Если здесь всех перебашить. интересно мне, чё, хуйня какая-то, ну, я дошел до сюда, да? Ну, ну, короче? Забрестина. Глупость. Да, ну, а, Но ну, одну первую как бы, миссию прихожу сюда пантовой. Ладно, погнали, что сюда попробуем. Здесь, по любому же проход должен быть, как-то дальше миссия должна была продолжаться, потому что, ну, глупость конкретная. Что-то я здесь должен. Опять смена стоит. Ну пойду еще раз вот пиздано, что делать. Денег, да? Может сюда раз 500 зайти и нормально что помарить? на ту сторону-то я не попадаю. что? хуйня какая-то. Просто конкретная дичь творится. Что у нас бонус. Как всегда, эти деньги. Ну, миссии, да? 15, ну 16, да. 16 левел. Хули погнали, проходите, что еще делать. Больше ты ничего не сделаешь. Будем сейчас пытаться. Все-таки промчает. Надо просто блюдить немножечко. Сейчас пробежимки тебя, тварь. Смотреть за аптечками просто почаще. Вот и все, я налип. Прибежали дичи, размотали меня конкретно. <свят> <свят> Зато еще пока ни одной аптечки не потрачено. Старт сразу лупим. И все, реклама, конечно, заебают ищи пужестоку. Да, есть такие, короче. Надо их просто перебить прямо отсюда. Не тратить блять, время а ч второй то не бежит -мо где ты тварь? Тебя сейчас прострелю. Че он зашкерился, что? Это вот все. Сразу меняем стволину. На нож. и башим дальше. Чем бы не париться уже с ним? То время тут. Реально, что там какое-никакое. Надо просто быстро все это делать. Вот, все. Хотя стоит оно того вообще, блять, тратить нахуй баксы на всю эту кухню. Мне кажется, блять, стоит. Надо просто раз собраться и пройти эту миссию нахуй как следует. Все. Все равно я бегу по кругу вот сейчас. Чисто по сути бегу по кругу. Уже я потому что здесь ну, здание делал. Сейчас вот этих, наверное, двоих перешпали пришпали пошли. Они вдвоем меня тоже отнимают, бы -то нехило. Да блин, его уже, блядь. Иди сюда, шкурочка, я потом туда не забегал. А, Быстро-быстро-быстро-быстро. Да? Вот. Развернулся. Ну, быстро в сторону. -то эту -то тоже ложим. Где-то -то тут что то мне-то надо как-то. Опа-опа-опа-опа. Чё, не достало, да вот сюда. Не надо было мне сюда бежать. Все это пиздец. Я даже оттечку тратить не буду на это все. сейчас отсюда прибежит километр просто-напросто. И дадут мне пиздулей. Одному успел выстрелить, и все. Ручу, ну, теперь знаем, то что нахуй на на направо нам не надо ходить. Не а, налево здесь. сразу. Скажу, прыжение, прыжу. Прыжу. Давайте дальше хуй делать. Еще можно пробежать, как минимум. О, о у меня стволина есть с собой. Ну и че, блять? блять. Давай 4 выстрела одному. 4 другому. Бабосики заберем сразу заранее. Поэтому а 5, смотри кость, когда какая кухня. Ебануться можно. То 4, то 5, хотя попадания были. Еще вот пробежать в этом промежутке тоже. Так как бы, блядь. Оп, 5-200 баксов, вот сколько можно Проходить миссию, чтобы каждый раз, блядь По 200 баксов, по 200 баксов Тебя уходило, это пиздец, конечно, жутко Так, что не будем париться, да Сразу, чин-чин-чин-чин Бать, ебануться Зэк бегает со стволом по мусарни Ну, по туряде, это вообще Какая-то просто, да, жуткая игруха Сейчас тоже этих на колпашу Куда я по 5 выстрелов Все таки лупит Типа возьмем все таки Одну Для этого сразу прикипеть Чем-то не то есть. Сбываем, сбываем Есть контакт Здесь должен успеть Стреляй Емое Раз да таким грохотом меня уже бы уже вы приняли раз 700. Да как так-то, а? Не берет стволина, прикинь. Вот я его во сколько кошмарил вообще. Еще одну так, ну, здесь не давай, в любом случае. Направо я тогда дернул. Надо было посмотреть просто, и все было бы нормально. Где вот локации? сейчас О, пройдено ну, нормально чё, чё открыть чет открыть чет открыть а вот это 200 опыта шляпа боярского ⁇ лки палки вообще ничего не меняется ну что сказать на x дальше глянем что у нас дальше вообще происходит а дальше я опять бегу по кругу что ли бегать буду я здесь уже так-то был. Ох ты, ты, какие тут, ребятки. тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Ладно, хули на этом все сегодня, блядь, сыграл немножечко. Продолжу завтра, наверное. ⁇ м, друзья, если не подписаны, подписывайтесь по возможности лайкос. Ну и приходите, смотрите видосики. Всем удачи, всем пока.